Всем добра! Ура! Игра! Приветствует вас, друзья! И с вами вновь Олег, он же Scratch, продолжает играть в космических инженеров. И сегодня я постараюсь продемонстрировать вам, дорогие зрители, все то, что нам удалось построить на нашей базе Рассвет на данный момент. А посмотреть здесь есть на что, ведь с, пос с момента последнего нашего видосика у нас добавилось много чего интересного. Запасайтесь, пожалуйста, чаечком, печеньками и всем приятного просмотра! Также зритель не забывай ставить лайкосик под данный видосик. Мне очень нужна твоя поддержка Ну а взамен за лайки буду радовать, как обычно, годными крутыми видосами Не только по Space инженерам. Напоминаю, друзья, что играю я не один У нас небольшое кооперативное прохождение Со мной играют еще два бравых инженера Которые помогают мне строить нашу базу Рассвет Одному мне было бы гораздо сложнее со всем этим изобилием а, справиться Ну что ж, кто смотрит мои видосики, знает, что основная часть базы находится, конечно же, под землей Мелечкой, да, вот тут у нас основной вход а в нашу базу, блин, как бы ноги не переломать, да, отсюда мы и попадаем в нашу святая святых, это подземная база а, рассвет, здесь у нас стоит одна турель, да, защищающая вход, а никто сюда, как говорится, не пройдет, тут у нас стоит недостроенный проект, который я всегда вам показываю, да, у нас все в разработке, в процессе планирую перевезти. Я уже, ребят, нашел годный скриптец, да, для этой всей штуковины. И, возможно, в ближайшее время я а, сделаю самонаводящуюся. Ну, как самонаводящуюся? А, гораздо более удобно наводящуюся турельку, да, вот такую вот. А, с помощью мышки можно будет из нее лупить, как из минигана просто, да, и... Вы это все, конечно же, увидите В моих следующих а, сериях Что-то у нас как-то темно, ночной, ребятки У нас сегодня обзор, получается, нашей базы Ну, ничего не поделаешь, такие вот Обстоятельства, так, ну, а мы идем дальше Смотрим, друзья, что у нас добавилось На нашей базе а, из транспорта Да, много транспорта у нас под землей Но над землей тоже у нас есть кое-какие Конструкции, так, это у нас самый главный ветряк а, Тут мы, значит, сделали Небольшой прототипчик а, Сборочного цеха, точнее, цеха Автосборки, нам сейчас это очень сильно необходима эта тема. А, тут, значит, мы поставили 4 сварщика, а, которые, как видите, у нас ни к чему не подключены. К конвейерной сети мы их не подключили, но обязательно, когда уже будем основательно делать, а, мы все это дело подключим к конвейерной сети, чтобы у нас автоматически ресурсы поступали куда а, нужно. Да, ребят, это у нас, как говорится, такие титанические планы. Да, сюда, собственно, мы ставим проектор, который просто-напросто вытягивается вот этим поршнем и вот эти вот сварщики, они просто-напросто варят а, какой-либо либо чертеж, Да, это, ребят, конструкция у нас специально для автосборки чертежей, которые мы э, сохраняем. Но для тех, кто не в курсе, как смотреть свои чертежи, подсказываю, что нажатием на клавишу F10 вы найдете все свои э, чертежи. Ну или же нажатием на клавишу Ctrl-B вы сможете сохранить практически э, любую структуру, на которой вы либо стоите, либо на которую вы э, смотрите. Вот так это здесь все у нас дело и работает. Вот сейчас я просто попробую специально для вас. Да, вот у нас такая библиотека из чертежа которых у нас накопилось Ну, пока что, я бы сказал, не так много Но какие-то уже годные штуковины у меня а, имеются Здесь у меня и Крот, здесь у меня и Шрек Здесь и воробей, здесь у меня и новый, значит, дрон Которого я недавно а, только что а, собрал Так, эту статич, статичную структуру, естественно, мы удаляем Она нам не нужна Ну и продолжаем, конечно же, дальше обозревать Да, с этой, ребят, с этой, ребят конструкцией мы заканчиваем Тут потому что у нас все на этапе разработки Да, мы это все дело поместим также потом в подземелье Здесь чисто для тестов а, У нас, как говорится, создан стендик Мы его протестировали Все нормально работает, как нам а, хочется Да, кстати, вот эти сварщики, они и для маленькой, и для большой сетки а, делают какие-то а, конструкции. Кстати, ребят, поясню за малую и за большую сетку, кто еще а, не в курсе. Вот это, ребят, блоки, да, они стандартные, а больше этих блоков, блоков здесь не бывает. Это называется блоки из большой сетки, да. А, вот эти вот блоки, которые поменьше, сейчас я вам продемонстрирую, вот они даже выделяются красненьким Это блоки, ребятки, тоже стандартные, то есть а, средних каких-то блоков между ними и вот этими а, в этой игрушечке нет Это, ребят, блоки из малой сетки, то есть тут два варианта Либо мы строим из больших блоков, да, какую-либо конструкцию, либо корабль, либо что-то там еще Либо вот такие вот маленькие блоки берем для создания маленьких кораблей, маленьких дронов в общем, более компактные, более детализированные, да Ну и из больших блоков тоже можно создать что-то интересное, детализированное Так, ну что ж, переходим дальше Шмеля, ребят, я уже вам показывал, да У нас, опять-таки, ознакомительное видео, да Я вам показываю все, что у нас есть а, Со шмелем, ребят, все так же, как и было раньше он у нас не изменился, да Это у нас, значит, транспорт поддержки а, С помощью которого мы перевозим, а, ну, все, что угодно, да Все, что, как говорится, а, успеем зацепить Он работает просто-напросто, цепляет вот этой своей лапой а, Какие-нибудь, например, упаковки спутники вдалеке Или, например, разбившийся транспорт Ну, а грузоподъемность у него, конечно же аж, Оставляет желать лучшего Поэтому мы его используем только в очень Ограниченных а, целях В основном, как а, транспорт не, не Для десанта, то есть на нем можно самому Перелетать, но перелетать лишь Только в качестве а, дрона То есть управление на себя ты берешь Не непосредственно из, допустим, вот этого стульчика А именно через а, Дистанционный пульт управления, который Здесь стоит, то есть вот такая вот нехитрая система, В общем, ситуативная штуковина, которую мы используем достаточно редко, я бы сказал, да. Да, это у нас, значит, автономный модуль. Кстати, им тоже почему-то мы пользуемся очень редко, да. Это тоже экспериментальный вариант, скорее всего. Разберем в процессе, мы его на металлолом, либо же мы его просто-напросто а, как-нибудь прокачаем, чтобы он у нас выполнял свою функцию по максимуму. Так, ну что ж, идем дальше. А, переходим к нашему, значит, а, к нашему вездеходу. Да, ребят, это вы тоже все видели. Кто смотрел мои прошлые серии, вы, ребят, видели а, все вот эти машины, у себя перед глазами Да, ребятки, это у нас вездеход рысь Который нам помогает а, таскать Какие-то тяжелые грузы Например, мы на нем в данный момент перев... занимаемся перевозкой а, льда Ну, могу, ребят, продемонстрировать его функционал Как он а, работает Заходим, ребят, в кабину Да, я помню, что я не снимал на него, не, не снимал на него совершенно ничего Заходим, друзья, в кабину а, Включаем освещение Так, оно у нас, по крайней мере, здесь должно быть Но для начала нам нужно задействовать сначала а, Наше питание Нашего, значит, устройства вот таким вот образом мы, ребятки, включаем питание. Все у нас запустилось, да... И мы можем уже кататься, да Он у нас, как говорится, заряжен а, И готов, осталось снять его только лишь а, С ручника, я так понимаю а, Присутствует у нас регулировка Света, то есть мы можем включать Выключать свет, а, да, ручничок У нас отключается на клавишу P, насколько я знаю То есть мы разблокировали наши мосты И вот таким вот способом мы перемещаемся Друзья, на этом внедорожнике Куда угодно, в любую точку Практически он нас может а, доставить Но из-за того, что у нас, ребят, в последнее время Здесь падает очень большое количество метеоритов, а, у нас проблема с бездорожьем очень сильно обострилась, поэтому мы его используем только, опять-таки, в ограниченных целях, да, этот вездеход, ну, потому что, сами смотрите, вот эти канавы очень сложно преодолеваются, да, если мы будем прям просто вслепую по ним пытаться проехать на этом вездеходе, ну, тут реально, ребят, ни один вездеход не справится, тут надо строить неизвестно какой огромный вездеход, чтобы проехать по этим большим канавам от метеоритов, друзья, это не просто канавы, это, ребят, а канавы, оставленные от упавших метеоритов. Поэтому мы думаем в процессе как нам наладить транспорт, транспортную сеть с нашим озером, которое находится у нас поблизости а, озеро льда для генерации в процессе нам водорода и кислорода да, чтобы нам можно было вылететь в космос а, Так вот, чтобы соединить транспортное сообщение, мы каким-нибудь образом будем стараться бурить а, под землей опять-таки выход, выезд а, к нашему озеру, которое находится у нас а, недалеко от нашей а, базы. Так, ну что ж вот такой вот, ребят, вездеходик. Какие у него еще Функции есть, я могу сейчас вам попробовать продемонстрировать Так, давайте поставим его а, На ручничок, чтобы у нас никуда а, Не уехал, во-первых, ему можно, по-моему Менять а, высоту подвесочки Да, вот тут у нас клавиша 3 да, чем больше мы нажимаем, тем сильнее у нас опускается наша подвесочка на всех четырех колесах Да, вот видите, мы сейчас приземлились На клавишу 4 мы можем поднять подвесочку нашего устройства на максимально возможную высоту И тем самым преодолевать гораздо большие высокие а, преграды Да, вот так он у нас настраивается Также мы можем, значит, а, тут какой-то взаимодействовать поршнем Да, вот это, ребят, система, которая у нас наверху находится Вот эта звездочка Это, ребят, система специально предназначенная для, а, как говорится, обратного переворачивания бывает такое, что наш внедорожник запрокидывает да куда-нибудь на бок и вот эта вот система нас просто напросто спасает, выручает без нее а, никак так это, ребят, еще одна его функция ну и следующие функции так также покажу на семерочку это у нас что? Это мы тоже что-то Включаем, ну надо, ага, вот На восьмерочку мы можем, ребят, задать вращение Вот этой нашей верхней крестовине для того Чтобы она нас просто тоже как дополнительное Колесо а, выручала Из сложных ситуаций, например, когда мы Лежим, например, на крыше и с помощью Только вот этой вот штуковины мы Сможем, как, знаете, как шагоход такой Своеобразный выбраться куда-нибудь И встать обратно на а, колеса Да, ребят, вот такой вот функциональный у нас Транспорт тоже имеется, но Это тоже у нас ситуативный транспорт, пользуется мы им довольно-таки часто, точнее, наоборот, редко. И пользуется в основном умеет им только лишь наш бравый инженер под кодовым именем э, техник, который является конструктором данного. Агрегата. Ну что же, друзья, с рысью мы закончили, переходим дальше, переходим а, к следующим нашим а, постройкам. Да, этот, а, этот ангар я вам, ребят, показывал уже, здесь у нас бравый, бравый воробей сидит, да, который постоянно приносит нам а, ресурсики. Из, из нового, что я на него добавил, это давайте, ребятки, взглянем на его кабину. Я поставил сюда значит, специальный модуль управления. Подвязанный к скрипту, да, точнее вот такой вот компьютер а, Программный блок, который позволяет нашему воробью а, выбирать Теперь уже а, отслеживать, точнее, некоторые его а, функционал Теперь мы можем посмотреть, сколько энергии у нас в батареях осталось И сколько, а, и насколько же сильно заполнены его а, контейнеры Все, ребят, вводится вот сюда вот на центральный дисплейчик Вся информация, которая помогает пилоту этого, значит, воробья проверять все данные, все данные э, данного корабля. Вот так вот мы можем запустить бур тоже чисто из, из нашего вот этого вот э, дисплейчика. не просто э, на кнопочке. Ну, кто, ребят, знаком с игрой Space Engineer, да, давным-давно те знают, э, что... Эта фишка, определенные плюсы а, приносит, а может быть даже и не совсем удобные для кого-то покажется. Но, тем не менее, братишка Scratch старается тестировать такие вещи. Черт возьми, мне такая, а, мне такая система очень даже интересна. Так, надо бы, ребята, вы и выключить движки нашему воробью, воробью и поставить его на зарядочку. Так, или он у нас уже он стоял на зарядке? Да, вроде бы он уже у нас стоял на зарядочке. Ну что ж, покидаем так, выключаем свет и покидаем транспортное средство. Ну что ж, проходим, ребятки, в землю, в подземелье снова, ребятки, я вас... Приглашаю, Да, все самое интересное, конечно же, происходит у нас в нашем замечательном подземелье, в котором уже много чего поменялось. Давайте, ребятки, пройдем сюда. Добро пожаловать в центральный бокс. А, здесь находится центральный бокс хранилища, как можно уже догадаться. Да, добро пожаловать в научно-исследовательскую лабораторию Рассвет. Один, где у нас много чего произошло. Где у нас много произошло всяких разных изменений. Так, ну что ж, комната управления, друзья. Комната управления немножко видоизменилась. Я здесь поставил центральный мониторчик. Да, ну, вроде в прошлом видосе я уже это демонстрировал, который отслеживает некоторую информацию по поводу по поводу энергии базы по поводу заполненности контейнера базы и по и по поводу за полностью контейнера в нашей а, турельки. Также я, ребят, поставил некоторые модули. Да, вот тут у нас в верхней части экрана. Это, ребят, отключение света. Вот таким вот образом мы можем погасить свет на всей нашей базе. Да, просто-напросто нажатием на одну клавишу. А, также можно выбрать а, свет в ангаре, отключить свет в ангаре, но он пускай будет включенный, потому что я вам сейчас буду его показывать. И одним нажатием на клавишу вот, а, закрыть двери мы можем закрыть все двери на нашей а, базе. Вот такой вот, ребятки, очень удобный и интересный а у нас здесь программный а, модуль стоит. То есть мы мы можем отсюда управлять всей нашей базой целиком и полностью. Да, тут у нас специальные, значит, блоки тоже управления нашей базой. И тут у нас часики. Так, ну что ж, пройдемте, ребят, подальше по комнаткам. Здесь у нас остался производственный наш отдел, где находятся все переработчики, сборщики и прочие вещи. Он особо у нас не изменился. Все как было, все так у нас и осталось. Так, закрываем за собой двери. Здесь у нас, друзья, теперь уже немножко видоизмененные жилые помещения, Мазовый рассвет, да, тут уже мы начали немножечко строиться, да, заходя сюда мы сразу же попадаем в такую комнатку развлечений, да, где можно подзарядить, значит, элементы своего скафандра, где можно просто-напросто отдохнуть вот так вот на диванчике, да, и послушать обалденную музычку, которая вот так вот бодренько, друзья, тут играет, давайте послушаем. Вот такая, ребят, музычка у нас тут играет, и мы расслабляемся и отдыхаем на этих удобных космических а, диванчиках. Да, друзья, без модов, как всегда, братишка Скретч обойтись не может в таких играх, и он всегда старается их установить. Поэтому, если кому, ребят, интересна моя сборочка модов по игрушечке Space Engineers, да, космические инженеры, вы всегда можете найти эту сборочку по ссылочке в описании. Она переведет вас вроде бы как в мои подписки, где вы увидите, какими модами я пользуюсь на данной... Момент. Ну и поехали дальше. Ну, в жилых помещениях, ребят, у нас ничего не достроено. Да, пока что это всего лишь одна комната, она начала строиться. Это комната техника, по-моему, да, насколько я знаю. Да, тут у нас будет жить техника. У него тут пока еще капец как темно. Ничего нет, он только начал строить свою комнатку, да, и еще и не закончил. Да, здесь у нас, ребят, идут уборные помещения. Вот таким вот образом мы можем сюда зайти. Заходим, ребята, умываем ручки, да, ходим в туалет. То есть тут у нас все вот таким вот образом... Устроено, настроено, можно даже посидеть На этих, знаете, на этих унитазах а Можно также принять душ Да, инженер должен быть всегда чистый Чтобы мог произво производительность Свою увеличить по максимуму Поэтому, ребятки, мы заходим, моемся И принимаем здесь всякие водные процедуры В этом месте, так, ну что ж, идем дальше Здесь у нас основные помещения Одно из которых я вам уже показал А все остальные у нас на этапе разработки Пока что, ребят, у нас все в основном Из каркасов, вот из таких вот состоит Поэтому здесь, по большому счету, Ничего интересного у нас а, не имеется Ну что жилые помещения мы покидаем И наверное перейдем давайте куда-нибудь а, в следующий отдел Это у нас, ребятки, производственные цеха Где мы производим нашу а, технику Да, они у нас расширяются Вот там внизу даже можно наблюдать уже какой-то а, экспериментальный проект Уже завершенный И я вам сейчас, наверное, его и продемонстрирую Так, здесь можно у нас управлять, значит, светом с помощью этого пульта управления. В процессе хочу еще сделать управление вот теми ангарными воротами, которые вот там у меня уже запланированы. Все, ребят, на этапе а, разработки. Ну и опасный наш кран также до сих пор выключен и не функционирует по понятной а, причине. Потому что он может просто взять и бомбануть, разнеся здесь пол цеха. спешу вам предоставить мой совершенно новый проект, основанный на, опять-таки, модовом скрипте, который, который, который достаточно динамично себя ведет а, в полетиках. Давайте посмотрим, как же, насколько он динамично себя ведет прямо вот а, с этой а, позиции. Давайте попытаемся запустить этого дрончика. Вот она, малая структура. А, да. Если, ребят, кто не знал, чтобы подключиться удаленно к какому-нибудь устройству, естественно, там должны присутствуют все необходимые блоки для этого. Да, это м, самая главная, наверное, информация. А, ребят, если кому интересно, как создаются беспилотные дроны в этой игрушечке, пожалуйста, спрашивайте в комментариях, пишите пожалуйста, я специально для вас может быть запилю серию гайдов, как делать такие а, устройства. Я уже, можно сказать, на этом собаку съел. Так, ну что ж, наш, ребятки, дрон под кодовым названием BIT. Да, ребятки, этот парень а, нам а, нужен а, лишь только для разведки в основном. Давайте Попробуем его сейчас а, запустить Включаем камеру на четверочку Запущена она или же нет? Что-то я не понял Нет, надо на шестерочку включить камеру Да, включаем камеру а, Включаем прожектор Да, вот таким вот образом у него работает подсветочка Ну и давайте переместимся сразу же в камеру этого устройства Так, давайте, ребят, переходим И вот отсюда из камеры мы можем наблюдать а, себя Мы стоим такие и смотрим сейчас а, на себя Ну что ж, давайте, ребят, а, попробуем сейчас стартануть Запускаем движки, и наш дрон готов а, летать. Давайте посмотрим, как это выглядит со стороны. Да, вот так вот, ребятки, этот дрон у нас может а, летать. А что примечательного в этом дрон, дроне, сразу вам хочу сказать, то, что а, основная, ребятки, его задача, это просто-напросто исследование, да, каких-то потаенных уголков, куда, например, мы не можем залететь. А, просто-напросто дрон пока что для наблюдения. А, его дальнейшее, ребят, целевое назначение для перевозки а, каких-нибудь, каких знаете, объектов, например, бомб, для того, чтобы саботировать Вражеский корабль, да, это его будет Наверное, основное предназначение Вот, ребят, такой вот дрон, да, он Может а, летать на двух двигателях Всего лишь, как бы это, ребят, не казалось Странным, но он летает на этих двух Двигателях очень даже бодро вытворяя такие кренделя, что Просто уму непостижимо, мы можем вот так Вот кверх ногами на нем перевернуться, да Мы можем, значит, просто-напросто Назад вот такое сальто сделать, да На нем, причем нам за это ничего а, Не будет, да, это, ребята, универсально. Дрон очень динамичен в полетах На, ним практически, на нем практически Невозможно куда-то там Упасть, он из любого положения Практически, вот так вот, если мы, например, стоим Он из любого положения может Обратно встать, как говорится, на ноги И продолжить дальше свое а, Путешествие, да, а, маневренность Это его самый основной конек Поэтому, ребятки, этот дрон заслуживает Конечно же, а, внимания Работает он на скрипте, на одном интересном Да, я, ребят, по повторюсь снова Если, ребят, вам нужно будет детально его Обзор, то я, конечно же, его сделаю Но только в следующем видосике и по вашим Конечно же, запросикам Давайте, ребят, пролетим немножечко и я вам продемонстрирую Сейчас из, как говорится, глаза Этого дрона, что у нас есть еще На данный момент, не совсем хорошо Кстати, из глаза этого дрона мы можем Наблюдать все, что происходит у нас вокруг Потому что здесь вот такая вот у нас Смотрите, сеточка Так, Ну что ж, ребят, перелетаем в наш самый Главный ангар, который опять-таки у нас В разработке находится, да как вы видите, здесь практически у нас голые стены везде, да, вот фонари поставил я для того, чтобы было светло, для того, чтобы было все видно нормально, да, вот таким вот образом они у нас освещают это все место. Но пока что, ребят, голые каркасы, а, нужно очень много материала, который мы продолжаем копить, которые мы с нашими напарниками, значит, копим, с инженерами, да, добываем и потихонечку строим всякие интересные а, штуковины. Да, ребятки, вот у нас практически закончен наш экспериментальный проект под названием «Стриж». Это у нас, значит, тоже боевая. Боевой дрон, который обладает двумя вот такими вот турелями Гатлинга. Ну, собственно, я думаю, объяснять не стоит, да, его основное предназначение. Это, ребят, боевой дрон, который, по идее, должен уничтожать живую силу противника. Но, как показали последние наши тесты, испытания, он проходит не совсем успешно, потому что боевая мощь его оставляет желать лучшего. Конечно же, мы работаем над его улучшением. И, возможно, ребят, в следующих будущих наших видосиках вы увидите совершенно другую обновленного э, стрижа, у которого, может быть, будет не два минигана, а штук 8, сразу же, да, и стоять он будет совершенно на других э, движках, но это, ребятки, в процессе, это когда мы уже, ребят, доберемся до э, ядерных каких-то э, реакторов, реакторов на уране, тогда можно будет делать более серьезные дроны, да, э, с большим энергопотреблением и так далее. Короче, этот проект, друзья, у нас пока что находится в разработке. Ну что ж, перелетаем дальше. Тут у нас обновленный крот. Я его все-таки а, уже прокачал по максимуму. Я постарался... А сделал э, его, как говорится, более удобным для использования, чтобы, допустим, при малейших ударах о стены он у нас с вами э, не коцался. Ну и, конечно, благодаря э, тому, что я его заковал полностью практически в броню. А, по крайней мере, все его основные э, элементы управления. Ой-ой-ой, как мы неудачно залетели. Вот, ребят, пожалуйста, мы сейчас вроде бы упали, да, на этом дроне, но ни нихренаточки мы не упали. Мы можем спокойненько перевернуться и лететь дальше. То есть в этом и фишка вот этого дрона, которого я сконструировал. Так, ребят, вот, я так понимаю, карта вы видели, если, ребят, хотите полностью с ним познакомиться, я демонстрировал его работу в прошлом своем видосике. Можете, ребят, переключиться, посмотреть на прошлый видосик, где я копал на этом дроне. Этот дрон, ребят, предназначен чисто для а, выкапывания туннелей, да, для добычи а, а, руды. Проапгрейдил я его несколькими движками, теперь у нас стоит а, 7 тяговых вертикально вверх движков и теперь ему хватает тащить с собой даже полные контейнеры даже не проседая и не падая при этом Так, ну что ж, с кротом мы заканчиваем Да, еще одного вам дрона Еще потому, что у нас на очереди, друзья, еще один дрон Но это уж совсем сырой, друзья, проект Но, тем не менее, я его вам продемонстрирую Скорее всего, я буду в будущем его еще очень сильно дорабатывать Потому что мне он пока не очень-то а, нравится он, он пока что, ребят, ведет себя как корова на льду в этом пространстве в нашем, да И, конечно же, требует доработки непосредственно, да Это, ребят, у нас тоже экспериментальный Проект под названием э, Шрек, который создан для того, чтобы собирать и разбирать м, огромные конструкции. Как мы видим, здесь у него с одной стороны стоит, значит, м, большое сварочное устройство, да, для того, чтобы можно было собирать какие-то блоки. А с другой стороны мы наблюдаем, значит, наоборот, устройство. Это у нас типа болгарка, только м, увеличенных размеров, которая распиливает буквально сразу пачками. Маленькие конструкции Да, очень удобен, конечно, он при сборке и разборке Но я, скорее всего, ребята, его как-то проапгрейжу И, возможно, даже два резака ему поставлю Чтобы он чисто на разборку работал Огромных судов каких-нибудь, которые мы будем в процессе захватывать И так, думаю, будет больше польза А сборщика, я думаю, мы сделаем какого-нибудь конкретного уже а, не такого громоздкого Как вот сейчас перед вашими а, глазами Ну что ж, тем не менее этот проект Имеет место быть я Продемонстрирую вам его работу Давайте мы сейчас а, отгоним нашего бита Вот сюда вот куда-нибудь Достаточно неплохо мы на нем уже полетали Да, давайте мы его посадим Вот куда-нибудь а, сюда Ну что, друзья, вот такой вот у нас проект бит На котором я вам сейчас а, демонстрировал Некоторые его а, возможности Он на самом деле он уникальный уникальный в своем жанре. Вот так вот легко и просто мы его можем припарковать, вообще не заморачиваясь. Все. А, две кнопочки, друзья, у нас одна на старт команды, а другая на стоп команды, при помощи которой у нас все а, вентиляторы перестают крутиться. Какие вентиляторы? Двигатели, черт возьми. Так, ну что ж, а, выключаем мы ему, значит, фару. Выключаем камеру, ну и можно переключаться на своего а, персонажа Да, друзья, вот такой вот проектик у нас под названием а, бит получился Так, ну что ж, переходим дальше, я вам хотел еще показать Шрека Да, вот такой вот, ребят, у нас парень а, Сейчас давайте я продемонстрирую, как же он у нас умеет а, летать Тоже стоит на зарядке, давайте попробуем подключиться к нему 10 метров, это он или это не он? Так, смотрим. Нет, это похоже не он. Или это он был тихонечко. Нет, это не он. Это я, похоже, в шрека сел. Так, ну что ж, будем пробовать подключаться к нему тогда э, вручную. Все, мы смотрим сейчас э, из камеры. Запускаем двигатели. Э, ставим, значит, режим на авто. Иначе мы просто-напросто шлепнемся вниз. Ну и пытаемся. Так, что у нас? Двигатели-то работают, я не понял. Да, вроде бы двигатели у нас работают. Ну, давайте отсоединяемся и попробуем пролететь немножечко. Все, ой-ой-ой-ой-ой. Гасители у нас тут, по-моему, включены были. Гасители надо включить. Все, ребят, загрузились мы и можем спокойно перемещаться. Насколько я знаю, здесь у нас э, несколько тоже камер есть, но ими можно будет управлять вот через это менюшечку. Есть задняя камера, есть камера слева, есть камера э, справа. Но нас интересует, ребят, центральная камера. Ну что что делает этот дрон? Давайте посмотрим на его функционал. кстати, на, в этот дрон можно было залезть а, и так а, не используя его в качестве как а, дрона, просто это у нас а, транспортное средство является универсальным и сюда можно залезть просто-напросто через а, кабину, наверное, ребят, я сейчас так и сделаю все-таки, да, а, как дроном им управлять а, немножечко посложнее поэтому давайте я сейчас отключусь и просто-напросто зайду в кабину и посмотрю на него уже а, изнутри, давайте, ребят залезем, тут есть у нас кокпит, вот такой вот да, садимся и тут нас тоже имеет вот такой вот дисплейчик с зарядом батареи и с грузом у нас есть некий груз с помощью которого который мы можем уже использовать в своих каких-то целях так ну что ж давайте ребят попробуем для того чтобы нам резать нам нужно просто выбрать вот этот вот резчик да сейчас у нас что и работает сейчас у нас работает сварщик ну что ж давайте вот таким вот образом ребят мы подлетаем к какой-нибудь конструкции да вот например вот здесь у нас есть пол вот такой вот да незаконченный мы просто подлетаем и начинаем потихонечку варить. Да, смотрите, варит он сразу же пачками. То есть мы сейчас просто-напросто вот так вот 4 штуки сразу же практически бы заварили за один проход. То есть работает он немножечко поэффективнее, чем даже а, сварщик третьего а, уровня на нашем а, персонаже. Так, Ну и для того, чтобы, допустим, это все дело у нас распилить, мы выбираем, конечно же, резчик. Это наша левая рука. Так, и также запускаем его. Так, вот он у нас, наш, наш резак. И вот таким вот образом начинаем пилить вот эти вот структуры, которые мы сейчас только что собрали. Да, я бы сказал, что пилит он... Как, так как он пилит, оставляет желать лучшего, потому что я думаю, что он будет пилить гораздо быстрее. Но и то, что, ребят, тот факт подтверждается, что он как корова на льду Просто-напросто неповоротливый такой слоняра, да, которым надо еще уметь управлять То есть одно движение неверное, и мы окажемся на голове А каких-то, ребят, приспособ, чтобы перевернуться с головы у нас на этом парне нет Поэтому это экспериментальный проект, и я пока его стараюсь, ну, мало где использовать Возможно, в ближайшем будущем он нам пригодится, когда мы будем сбивать какие-нибудь огромные а, суда и далее тогда уже этот парень зарекомендует себя, может быть, по полной а, программе. Да, вот такие вот, ребятки, проекты у нас имеются. Вот таким вот образом мы потихонечку развиваемся в космических инженерах. Ну и, конечно, в процессе у нас планируется еще очень много интересного и много нового. Чего только стоит наш списочек задач, которые я вам сейчас, друзья, продемонстрирую. Ой-ой-ой, как больно я сейчас ударился... Чуть было не откис, несколько процентов потратил Да, ребят, чего только стоит наш списочек а, задач Нам нужно, ребят, выкопать ангар, но это мы уже сделали Дрон-копатель есть, дрон-сборщик у нас имеется а, Дрон-собиратель спутников тоже имеется Нам, ребят, нужно сделать очень много Нам нужно исследовательское судно какое-нибудь, которое будет бороздить просторы не только этой планеты, но и космоса Нам нужно сделать космический корабль-разведчик Да, это, не, это не, не просто дрон, а нормальный разведчик, возможно, даже с вооружением, с каким Каким-нибудь сделать космический транзитный корабль, который будет перемещать, допустим, какие-то корабли. И сделать космический военный корабль. Короче, ребят, очень много у нас планов, как видите, в данной игрушечке. Ну и, конечно же, реализацию этих всех планов мы будем а, делать в следующих своих а, видосиках. Ну а для того, чтобы братишка Скрэч продолжал играть в, в Space инженеров космических инженеров специально для тебя, мой дорогой зритель. Давай наберем на это видео хотя бы 500 просмотров и 50 лайков. И братишка Скрэч исполнил обещанное ну что ж друзья играйте только в самые крутые топовые игры всем приятного геймплея